Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема нашего сегодняшнего видео ⁇ это рынки упадут на 30%. Когда это произойдет, что делать, что будет являться причиной этому. Я выгодвину свою гипотезу, поэтому, с одной стороны, на видео будет интересное, а с другой стороны, это будет не только моя говорящая голова, но немного цифр, графиков. Думаю, что, может быть, разбавить немного формат, который мы говорим на нашем канале канале, потому же в комментариях мы видим, что очень много запросов, да, чтобы это были не просто какие-то голословные утверждения, а чтобы это было именно ссылки на какие-то фактические вещи. Поэтому, ребят, готовьтесь, может быть, видео немного длинным будет, но смотрите его обязательно до конца, чтобы было понимание, что влияет на рынки. Когда приблизительно мы можем упасть, почему можем упасть? И почему это падение будет гораздо быстрее, чем это было предыдущие 3-4 кризиса, которые мы наблюдали на финансовых рынках, в частности в Соединенных Штатов Америки. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на графике вы видите два печатных станка мировых. То есть синий график – это печатный станок в Соединенных Штатах Америки. Красный график – это печатный станок в Еврозоне, который нам говорит о том, что на самом деле денежные средства там масштабно печатать, начали по итогам кризиса 2008 года. На всех графиках, вот эта серая линия, блок, они отображают рецессию в Соединенных Штатах Америки. Что такое рецессия? Это когда ВВП падает, как у нас любят говорить, отрицательный рост. Более двух кварталов подряд происходит падение экономики Соединенных Штатов Америки, это всегда вот указывает на некую рецессию. И это данные Фреда Сент-Луиса, официальные данные по Соединенным Штатам Америки. Вот что мы здесь наблюдаем. Да, первое, когда был ключ печатный станок в 2008 году. Мы видим, что в Америке было несколько волн печатания денег. В 2018 году было сокращение активов на балансе. То есть, печатный станок остановили. И наоборот, ликвидность начали изымать из финансовой системы. При этом мы видим, что в тот же самый промежуток времени еврозона не изымала ликвидность. Ну и, соответственно, ковидные ограничения. Вот эти беспрецедентные меры стимулирования. Вертолетные деньги, когда непосредственно начали выдавать деньги населению. То есть, вот... Очень важный момент, что в Соединенных Штатах Америки происходило следующее. Вот деньги, когда печатались, вот первое КУЕ, второе КУЕ, третье КУЕ, они всегда... Федеральной резервной системы США, они направлялись непосредственно в банки. Банки при этом сами управляются, регулируются надзором в сфере Федеральной резервной системы США. Находятся. То есть, когда денежные средства печатались, они, соответственно, передавались банкам, которые контролировались Федрезервом, коммерческим банком, первичным дилером так называемым. Почему это очень важно? На это обращать внимание, в отличие от последней волны, когда печатание денег передавалось не банкам, а Федеральная резервная система США покупала облигации правительства, а правительство эти деньги раздавало физическим лицам. Это вот один из важных элементов, который стоит сейчас учитывать, последнее вот монетарного стимулирования, в том, что предыдущие три программы стимулирования передавали банкам, и в этом случае... Федрезерв мог контролировать банки, куда они направляют эти денежные средства, как они управляют этими денежными средствами, как изъять эту ликвидность. Да? То есть, если вы банкам дали деньги, в принципе, вы у них можете потребовать их назад. Сейчас вы не можете контролировать. То есть если вы выкупили обязательства правительства США, а правительство США выписало чек гражданам, граждан вы контролировать не можете. То есть человек может потратить деньги куда угодно. Он может потратить на потребление, он может потратить на кредит, он может потратить куда угодно. Почему это важно понимать? Потому что управляемость ликвидностью сейчас, руки связаны. Когда переданы деньги непосредственно физическим лицам, вы не можете от них затребовать, вернее, выданный чек назад. В банках вы это сделать можете. И это вот первое, на что я обращаю внимание. Мы сейчас будем плавно переходить к тому, почему же будет падение рынков. То есть первое, Рост рынков пришелся на то С 2008 года Рынки Соединенных Штатов Америки выросли Очень активно. Просто посмотрите Было напечатано с 2008 Года там с 1 триллиона Долларов баланс был раздут До 9 триллионов долларов. То есть порядка 8 триллионов долларов было напечатано на Дополнительных денег, которые не пошли В реальную экономику, а которые пошли на Спекулятивный рынок. Что такое 8 триллионов При капитализации фондового рынка США В 30 триллионов. Нужно понимать Соотнесение цифр. Да? То есть на чем происходит Рост, рост происходил непосредственно на деньгах, на мягкой монетарной политике, на низких процентных ставках. На этом мы переходим к следующему слайду. Это уровень эффективной процентной ставки в Соединенных Штатах Америки. Можно видеть, что стоимость денег в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах составляла там под 20%. Целое поколение инвесторов. Целое поколение управляющих фондов, даже не одно поколение да, с 80-х годов, а два-три поколения, жили в очень простой парадигме. Деньги завтра всегда дешевле, чем вчера. Всегда. То есть еще раз с 80-х годов вы живете в финансовой системе, в которой стоимость денег год от года снижается. Да, бывают какие-то промежутки времени, бывают кризисные периоды, периоды высокой инфляции, когда экономика очень сильно разгоняется. Но тем не менее, если мы посмотрим на график, мы видим вот это вот снижение. Мы видим, что с 80-х годов стоимость денег в Соединенных Штатах Америки снижается с 20 процентов до практически 0 процентов к 2010 году, потом опять-таки поднимаются, начинается рост процентных ставок с 2015 года по 2018 год, и мы видим, что в конце 2018 в начале 2019 года опять процентные ставки падают до нуля, опять же, видя вот эту вот историю, то есть что произошло, во-первых, выросли вот процентные ставки вот здесь. За полтора-два года рост процентных ставок составил. Плюс прекратили печатать денег и начали изымать из финансовой системы. Как раз и наблюдаем, что мы сейчас перейдем непосредственно к рынкам. Произошло снижение. Для рынков очень важна стоимость денег. В принципе. И это та парадигма, на которую сейчас люди практически не обращают никакого внимания. Но давайте просто посмотрим на текущую ситуацию с позиции разумного инвестора. Вот представьте себе, что вы капиталист. И, соответственно, у вас возникает вопрос инвестиций А стоимость денег в экономике составляет 20%. 20%. ставка центрального банка составляет 20 процентов то есть коммерческие банки кредитуют вас по 25-30 процентов риск ошибки очень высок Соответственно, когда вы выбираете в какой проект инвестировать, вы будете смотреть в компанию стоимости, вы будете смотреть в качество. Вы не будете заниматься венчурными инвестициями, потому что у вас деньги очень дорогие, потому что цена ошибки очень высока, потому что вложенные деньги, если вы их вложите неэффективно, если вы будете управлять ими неэффективно, то вы очень быстро обанкротитесь, потому что у вас не будет денег, чтобы обслуживать долг. И наоборот, когда стоимость денег снижается, когда стоимость у первичных дилеров 0,25 процента аккредитуют они там бизнес под 2 процента, может быть под полтора процента. Цена ошибки очень низкая. И самое главное, когда эти сами первичные дилеры становятся операторами на фондовом рынке, когда они начинают эти деньги направлять в финансовый рынок, мы получаем то, что получаем. Почему я обращаю внимание на данный график? Посмотрите, стоимость денег уже выросла. То есть стоимость денег в Соединенных Штатах Америки уже выросла, процентную ставку уже подняли. И цель, соответственно, стоит достаточно агрессивного повышения в будущем, потому что растет инфляция, потому что напечатанные деньги бесследно не проходят. Еще очень важный показатель которые всегда, ну, практически в 100% случаев, сигнализируют о том, что будет рецессия, а если будет рецессия, то фондовые рынки падают. Это инверсия кривой двухлетних и десятилетних облигаций. То есть разница между доходностью десятилетних облигаций и двухлетних облигаций. На графике видна зависимость. Да, то есть когда доходность краткосрочных облигаций становится меньше доходности десятилетних облигаций, вернее больше инверсия наступает, с временным лагом, Порядка 12-18 месяцев наступает рецессия. Еще один важный момент, который нужно понимать, который видно на данном графике, говорит о том, что сейчас уменьшается промежуток времени между рецессией и тогда, когда индикатор просигнализировал о том, что рецессия близко. Почему это происходит? Потому что, опять-таки, увеличился размер кредита в мировой экономике, потому что... Принципиально важно, что когда у вас кредита очень много, и он дешевый, вы растете, вы потребляете. Да? То есть у вас экономика система, основана на потреблении, экономика спроса. Вы простимулировали ее кредитными деньгами. Сейчас уровень кредита столь высок, что когда начинаются кризисные периоды, нет запаса ликвидности, да? нет подушки безопасности у компании. Соответственно, экономика очень динамичная становится. Потому что когда есть займ, Падение происходит гораздо быстрее, чем когда вы работаете исключительно на собственные деньги. Это тоже немаловажный фактор, который как раз и показывает на том, как движутся рынки, как происходит снижение, насколько они падают от максимумов, сколько по продолжительности занимает период времени. Потому что сейчас я иду в очень непростую зону. Я иду в ситуацию, когда я пытаюсь прогнозировать временной период, когда произойдет кризис. Опять-таки я не ванга, я просто пытаюсь... Выявить определенные закономерности между индикаторами, опережающими индикаторами рецессии и падения фондовых рынков, вопросов ликвидности и скорости совершения этого падения, а также глубину этого падения. Потому что леверидж также определяет не только скорость падения, но и глубину падения. И об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Что важно понимать, что когда индикатор просигнализировал о том, что мы рецессия где-то близко, рецессия наступает сейчас быстрее. По сравнению с тем, как это происходило раньше. Следующая зависимость, которую хотелось бы показать. На протяжении предыдущих полутора лет Федеральная резервная система США начинает ужесточать денежно-кредитную политику. В 2016-2017 году, кто давно подписан на канал, было достаточное количество видео, когда меня называли там «армагеддонщиком», я говорил, что все печально, все плохо. Причина, опять-таки, была инверсия кривой доходности. Давайте мы на это посмотрим. Вот эта инверсия, она стремилась вниз, сверху вниз, стремилась в этот промежуток времени. Это первое. Второе. Росли процентные ставки. Процентные ставки в экономике США начали расти с около нулевых значений. Вот они, видим, что они непосредственно растут. И третий индикатор, который говорил о том, что будет приближаться... Ну, Неприятное событие – то, что федеральная система начала изымать ликвидность с из финансовой системы достаточно высокими темпами. За год изъятие составило 700 миллиардов долларов. Давайте посмотрим непосредственно на Америку. 2018 год. Да, он прошел под эгидой того, что с апреля месяца Федеральная резервная система сокращала активы на балансе. И до конца года сократила эти активы на 700 миллиардов. Нам важна цифра, что на 700 миллиардов было сокращение активов. И процентная ставка была где-то на уровне 2%. Держим это в голове. К чему это привело? Это привело к тому, что весной 2018 года были распродажи на развивающихся рынках Китая-Россия. В Америке распродажу накрыла только осенью. Октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года прошел под эгидой распродажи. При этом падали абсолютно все. Технологичные компании падали быстрее, чем падал индустриальный индекс. Технологичные компании упали на 22%, индекс S&P 500 упал на 19,8%, индустриальный индекс Dow Jones упал на 17%. Вот мы это видим зависимость, насколько важны деньги для финансовой системы, потому что, когда ликвидность испаряется в моменте, то инвесторы пытаются эту ликвидность найти и начинают продавать активы, то есть это закономерно. Это был некий такой экскурс в истории, да? давайте теперь поговорим, что мы наблюдаем в настоящий момент. В настоящий момент Федеральная резервная система США, первое, уже очень агрессивно и очень резко повысила процентную ставку. Сильно ударили по тормозам, повышают на 0,75% пунктов. Очень сильно, очень агрессивно, очень быстро. Второе. С июня месяца было сокращение активов на балансе. То есть в общей сложности сейчас Федеральная резервная система вытащила из финансовой системы 142 миллиарда долларов. 142 миллиарда долларов вытащили из финансовой системы. Рынки, американские рынки обвалились. NASDAQ технологичный индекс на 9,5%. Индекс S&P 500 на 7%. И индекс индустриальный Доу-Джонса упал на 6,5%. То есть какую я делаю некую формулу? Каждые 150 миллиардов долларов изъятий из финансовой системы приводит к тому, что рынок теряет 10%. Минус 10%. Когда я строю гипотезы, и когда я говорю о временном периоде в 3-4 месяца, то я говорю о том, что в следующие 3-4 месяца дополнительно, то есть здесь еще же сказывается накапливающийся эффект, вот на графике видно, можно, можно видеть, да вот с июня месяца начинается сокращение активов на балансе, по 37 миллиардов долларов в месяц он сокращается. Но реально рынки ушли в коррекцию где-то через месяц, и, и они как бы начинают догонять вот этот вот снижающийся тренд, вот это вот ликвидность. И сейчас это не просто продолжается, а сейчас, в настоящий момент, это ускорилось в два раза больше. То есть, до конца года Федеральная резервная система США еще вытащит из финансовой системы порядка 380 миллиардов долларов. Помимо всего прочего, мы понимаем, что и процентные ставки еще будут расти. То есть, ожидание по процентной ставке до конца года будет повышено, там, от 0,75 до 1,5% может составить повышение. Деньги становятся дороже. Ликвидность из системы изымают. Макроэкономические показатели говорят уже о высокой инфляции. Макроэкономические показатели уже говорят о том, что фактически Соединенные Штаты Америки в рецессии, еврозона в рецессии. Рынки не могут это проигнорировать, потому что, соответственно, рецессия – это падение выручки, это падение чистой прибыли. А когда у тебя падает и выручка, и чистая прибыль, и снижается маржинальность, а процентные ставки растут, стоимость обслуживания долга увеличивается, то в этом случае у тебя возникают очень серьезные проблемы. И тогда получается, что рынки, скорее всего, будут находиться в нисходящей динамике. И если мы понимаем, опять-таки, на основе предыдущего графика, что сокращение активов на балансе на каждые 150 миллиардов долларов приводит к коррекциям на 10%, а 380 миллиардов еще будет изъят, то можно говорить о том, что коррекция в 20-25% это вполне реальная вещь в следующие 3-4 месяца, которая может произойти. Возникает вопрос куда она может произойти, как мы можем упасть и в какие сроки. Сейчас на графике можно обратить внимание, это индекс Total Markets, полная капитализация американских компаний, 5000 компаний входит в расчет данного индекса. На что я хочу здесь обратить особое внимание. Кризис 2020 года, последняя волна снижения, которая происходила, составилась 17 месяцев. В 2008 году более чем в два раза сократилась скорость падения. То есть падение, последняя волна коррекции. Во-первых, она становится по амплитуде движения более широкая, очень низко происходит падение. Второе, она становится более короткой, то есть резкий просто обвал идет. Можно видеть рецессию 2009 года. Ковидная она не была классической до да, рецессии, она больше была со своими факторами вызвана, но мы видим, что это было такое резкое падение. Пульнули денег, напечатали денег, опустили процентную ставку, все, рынки снова пошли в рост. Но как сейчас опять-таки происходит ответственное падение? Сейчас скорость падения ускоряется. И если мы говорим сейчас о коррекции, коррекция может составить не 17 месяцев, может быть, даже не полтора года, а вот такая большая коррекция, она может произойти очень быстро. Причиной тому, опять-таки, является высокая доля заемного капитала. Когда вы торгуете на свои денежные средства, когда у вас сформирован портфель на собственные деньги, то в этом случае получается, когда коррекция происходит, и если вам там не нужно текущие расходы покрывать за счет своего тела инвестиционного, то вы просто коррекцию можете перешли, Спасибо. Когда вы открывали длинные позиции, когда вы покупали акции, покупали его на заемный капитал, который да, пускай он был дешевый, то есть еще раз, вы могли открывать длинные позиции по акциям, ну то есть если вы американский инвестор частный, вы могли открывать длинные позиции по акциям, когда стоимость маржинального кредитования у Interactive Broker составлял там 2,5-3%. Но опять-таки, когда сейчас процентные ставки растут в Америке, когда ликвидность из финансовой системы изымают, то соответственно это начинает и на денежном рынке и то есть сейчас для того, чтобы удерживать длинную позицию, вы уже платите не 2,5%, а 5%, 6%, 7%. И брокеры очень быстро пересматривают ставки кредитования. Они ориентируются на межбанковский рынок, они смотрят, что происходит с ликвидностью, если долларовая ликвидность или нет. И если ликвидность долларовая начинает испаряться, то стоимость денег начинает расти. И соответственно брокер не будет эти риски нести. И он, соответственно, у него есть право, посмотрите, соглашение, он имеет право в одностороннем порядке изменить ставку кредитования, он может изменить ставку обеспечения, биржа может изменить ставку обеспечения. Что в этом случае получается? Удерживать длинные позиции невозможно. И человек продает не потому, что он хочет продать, как мы там помним даже, давайте вспомним февраль 2022 года, когда российские акции падали, люди накупили там акции Газпрома, акции «Сургутнефтегазы» с плечом. Так, дивидендная доходность двухзначная, да. Соответственно, с плечом накупили, стоимость маржинального кредитования выросла, стоимость обеспечения упала. Все, маржин-колы. И то есть люди продавали, закрывали свои длинные позиции с плечом не потому, что они хотели продавать акции с дисконтом там 30, 40, 50 процентов, а у них просто возможности не было, не было. Денег, чтобы внести, и поэтому падение происходит резко и ответственно потому что начинается принудительное закрытие этих позиций и поэтому когда мы говорим о том что может произойти то есть вот такое вот большое падение оно может произойти в течение следующих трех 4 месяцев и это хорошая возможность это хороший шанс для того чтобы к этому непосредственно подготовиться моя личная позиция я занимал некую такую выжидательную позицию да то есть для меня лично было ну не то что очевидно это но я выбрал для себя позицию что я жду этого момента как я говорил это сделка века, наверное, да, сделка столетия, к которой нужно быть готовым. И если в... В 2018, особенно в 2020 году, все-таки спасали экономики тем, что печатали еще больше денег, сейчас этот инструментарий ограничен. Не позволяет инфляция. Инфляция не позволяет сейчас поддержать рынки дополнительной эмиссии денег. Посмотрите, ни американский Центробанк, ни европейский Центробанк не сохраняют мягкую денежно-кредитную политику, потому что инфляция. Инфляция достигла очень высоких значений, ее нужно останавливать. Остановка инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики сокращается ликвидности давайте теперь поговорим про нас про россиян да? это отдельно такая история большая и здорово как раз таки что вы досмотрели именно до этого момента друзья пометьте для себя этот таймфрейм что мы можем получить непосредственно в россии как мне кажется это моя гипотеза я частично этот план имею в голове я не исключаю того факта что когда произойдет большая вот эта вот коррекция в 20 30 процентов мы можем увидеть по российскому рынку ценных бумаг, что могут начать выпускать нерезидентов. И я не исключаю, что акции российских компаний на этом фоне могут еще существенно просесть. Почему я про это говорю? Потому что ну, это хороший момент для того, чтобы достаточно легко и просто в следующие 3-5 лет зарабатывать на российском рынке ценных бумаг. Вы не пускаете не резидентов, вы одновременно можете таким образом укрепить доллар до 70-75 рублей, что необходимо для бюджета. Вы можете еще сильнее... Осадить акции компаний российских экспортеров в этой ситуации. Тот же самый Сбербанк, тот же самый «Газпром». Если вы не выпустите в условиях этой паники резидентов, российский рынок может снизиться еще больше. При этом посмотрите на собственное состояние. Я просто говорю по собственным ощущениям. Я смотрю по тому сентименту, который я наблюдаю на рынке. Со всеми этими движениями, со специальной военной операцией, с санкциями, укреплением рубля, что происходит с российскими экспортерами, отказ от выплаты дивидендов. Сейчас люди, обычные физические лица, покупать российский рынок не хотят. То есть поддержки со стороны локальных игроков, локальных... Покупателей, физических лиц нет И в принципе, опять же я говорю В 2008 году был Очень крутой прецедент, когда Действительно был мировой финансовый кризис Когда рынки серьезно падали Когда средства фонда национального благосостояния Через внешний экономбанк размещались На российском рынке ценных бумаг Когда веб выставлял там огромные заявки на покупку Сбербанка по 15 рублей ВТБ по 2 копейки да, Газпром тот же самый И в следующие 6-9 месяцев заработал На этом более 100-150% в бюджет заработал то есть и пенсионные накопления могут быть размещены пенсионными фондами да то есть можно будет получить некую бумажную прибыль то на что я обращаю сейчас особое внимание то что интереса со стороны российских частных инвесторов практически нет то есть люди рассматривают для себя недвигу, В ипотеку под 01 процентов годовых да люди для себя рассматривают не знаю там покупку какую-то валюту иммиграцию какую-то, да, но при этом практически на рынок никто не смотрит. Я не говорю, что это произойдет. Я не Ванга, да, я там не Господь Бог, я не пророк. Но если бы я управлял, и я управляю своими деньгами, я готов сейчас пойти на эти риски я понимаю что рынки могут в принципе скорректироваться причину я соответственно рассказал это ситуация с ужесточением денежно-кредитной политики практически по всему миру это то что я вижу сейчас это то что я хочу продемонстрировать в публичное поле мало того я понимаю что сейчас у людей очень большой запрос ребят если вы относитесь к себя к разумным инвесторам если у вас сейчас заканчиваются депозиты которые были открыты там полгода назад с привлекательными процентами ставками вы заработали денежные средства оставаться в стороне от этих возможностей это неправильно предела страха еще не наступило то есть рынки скорректировались но панических продаж еще нету они-то впереди и опять-таки я постарался сейчас объяснить почему и как мы можем упасть при этом я запланировал отдельный мастер-класс да ребят он платный но как раз таки на нем я поделюсь как лично я буду использовать, в каких инструментах я буду находиться и каким образом лично я планирую воспользоваться данной текущей ситуацией. Помимо всего прочего, у нас все-таки есть еще 3-4 месяца к этому подготовиться. Мы можем посмотреть на свои текущие активы, мы можем посмотреть на текущую доходность данных активов, спрогнозировать, будет ли эта доходность в будущем, будут ли эти денежные потоки. Возможно, частично диверсифицироваться и, несмотря на страх, на панику, которая наблюдается в настоящий момент, хотя паники как таковой нету. Я бы рассмотрел серьезно для себя частично диверсификации, добавления инструментов. Каких, сколько, на какой процент, ссылочка внизу, подписывайтесь. Платный мастер-класс, предупреждаю сразу, но у вас будет четкое понимание структуры, капитала, которым нужно встречать данный кризис, какие активы, имеют право на включение в инвестиционный портфель. Нужно сейчас иметь доллары или не нужно иметь доллары в портфеле, помимо всего прочего, как снизить транзакционные издержки на то, чтобы владеть долларом и не платить банком бешеную комиссию. Об этом обо всем на платном мастер-классе. Кто же сомневается, кто по-прежнему армагеддонит и не ждет ничего хорошего, ребята, это тоже ваше право, это ваш выбор, вы можете оставаться при своем решении, я его уважаю, желаю вам успехов в тех альтернативах, которые вы лично для себя видите. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Увидимся на мастер-классе. Пока-пока.